Всем привет! С вами Дима, и я расскажу теорию о малышариков. На каждой из серий появляется песня. И тут три версии, малышарики, малышарики. Танцуем и поем и умные песенки, которые взяты из серий. В малышарике танцуем и поем, там песни не из серий. Они, я знаю, учат малышей новому. И давайте начнем. Видите, Панди примерно. И она редкая кто попала в смешарики. Кто там? Это Женюшенька. Привет. Здравствуйте. Она была первая, кто замечена. Лего. Смешарики выпущены 7 мая 2004 года, а малышарики спустя 11,5 лет и 6 дней. В отличие от смешариков у них имена ласковые, они обреализированы, а в песнях они 2D. В отличие от смешариков у них имена ласковые, они обреализированы, а в песнях они 2D. Но, малышарики почти равны смешарикам, как вы видите.